Добрый день, дорогие зрители! Представляю вам очень интересный проект одноэтажного дома СПК-1-201 «Янтарный». Дом разработан специально под наших заказчиков. Начало строительства январь 2020 года. Дом площадью 201 квадратный метр, просторен внутри и лаконичен снаружи. Высота потолков в доме 3 метра. Дом предполагает строительство на достаточно просторном участке. Просторный одноэтажный дом с продуманной планировкой. Он отлично подойдет для пожилых людей или семей с маленькими детьми, исключающий вариант получения травмы на лестнице с первого на второй этаж. Здание имеет очень интересную планировку. Она включает в себя просторную кухню-гостиную с выходом на террасу, 4 спальни, санузел, котельную и много подсобных помещений. Очень просторная терраса. Позволит проводить встречи с друзьями и застолья на открытом воздухе. Благодаря качественным материалам, хорошему утеплению, в доме комфортно, сухо и тепло в любую погоду, будь то дождь или снег. Надеюсь, проект вам понравился. Подписывайтесь, комментируйте, пишите, какие проекты вам интересны, что хотите видеть на нашем канале. Большое спасибо!